Приветствую всех подписчиков гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я продолжаю делиться с вами. Информация Сегодняшнее видео у меня по двум буксам. Первый это ADCrypto, где мы собираем биткоин Сатоши и выводим на FAUCED PAY. Регистрация здесь не простейшая. Они абсолютно одинаковые. username, email, биткоин адрес, пароль, повтор пароля. Ставим... Разгадываем капчу. Нажимаем зарегистрироваться. После чего на почту приходит письмо. Мне письмо пришло в папку спам. Нужно активировать адрес электронной почты. Ну и вход. Ходим. Наша домашняя страничка, как видим у меня на балансе, 36 биткоин сатошиков. Зашла я в этот букс 3 декабря. Минималка у нас от 50 биткоин сатошков. Наша домашняя страничка. Здесь опускаемся ниже. Кликаем. Находится реферальная ссылочка. И можно как бы поделиться в соцсетях. Значит, это рыбшары инвестиций нам не надо. Идет кран. Дают нам 10 от 1 до 8 биткоин сатошков. Каждые 15 минут. Клейм. Разгадываем капчу. И мне начислили, что мы тут... Что я даже... А, 7, 7 сатошков мне начислили. Следующее. Ну, через 15 минут опять можно зайти. ПТС. Здесь просмотр рекламы абсолютно легко и просто. Кликаем. Гоу. И ждем. Все. Зачет. Итак, я всю рекламку сейчас поставлю на паузу и просмотрю. После продолжу. Я просмотрела всю рекламку. Далее вкладочка здесь лотерея. Ну игры что ли. Это для рекламодателей. Это аккаунт. Сеттинг. Можно изменить пароль или адрес биткоин адрес. Ну и выход. Возвращаясь на домашнюю страничку, на балансе у меня стало 59 монет. Так. Напоминаю, я зашла 3 декабря и минималка набирается довольно-таки быстро. Значит, что? Кликую вывод. Faucet Pay. Адрес у меня прописан. Сюда пароль. Кликаем вывод. Так, и как бы в зелененьким монеты отправились. И вот 59 биткоин Сатошков. Все отлично. Перезагружаю страничку. И... АД Крипту 59 биткоин сатох, 5 декабря платит инстантом. Следующий аналогичный, только тут минималка поменьше. Здесь, по-моему, 20 сатошиков. Все то же самое регистрация аналогичная. Логин, имейл, биткоин, адрес, пароль. Повтор пароля капча. Кликаем зарегистрироваться на почту. Приходит письмо. Также мне пришло письмо в папку спам. Тут не принципиально логин или email вход. Что поставите? И здесь у меня 56 биткоин сатошиков. Также вкладочка вывода. От 20 опускаемся ниже. Находится реферальная ссылочка. Значит, также здесь вот рэпшары. Это инвестиции нам не надо. Кран. Здесь дают от 6 до 15 сатошиков Каждые 30 минут. Разгадываем капчу. 11 сотошек у засчиталось. Далее, ПТС. Просматриваем рекламку. Все то же самое. Ждем. Гоу. Возвращаемся назад. и разгадываем капчу все легко и просто также здесь игры лотерея это для рекламодателей если хотите сделать рекламку аккаунт сеттинг изменить пароль или адрес кошелька ну и выход возвращаясь на домашнюю страничку досмотрю позже у меня на балансе 0.69 сатошиков и Минималка, как я сказала, здесь от 20 монет. п 69 прописываем пароль. Кликаем «Вывод». Все, монетки отправились. Здесь ниже «История». Переходим на FAUCETPAY. Перезагружаю страничку. Earn Crypto 69. Биткоин Сатошков, 5 декабря. Кому интересно, заходим, работаем, зарабатываем абсолютно без вложений. И минималка набирается абсолютно быстро. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.